Добрый вечер, добрый вечер всем. Сегодня очередной вебинар, друзья. С вами на связи спикер проекта мастера жизни Татьяна Кузьмичева, и мы начинаем с вами. Ну, регламент у нас уже известный для проведения наших встреч. Это э, э, теоретическая часть проекта. И потом... Брифинг «Вопросы и ответы». Итак, друзья, наш проект «Мастера жизни» представляет первое направление – безусловный основной доход. Именно на этой идее был и основан наш проект. Но второе направление – это безусловный базовый доход. Далее у нас идет… «Экодепозит», «Маркетплейс», «Краунфандинговая платформа». Но сегодня мы с вами поговорим поподробнее о, безусловном, основном доходе и базовом основном доходе. И вот эта идея, которую наш автор Алексей Сергеевич Образцов предложил нам всем, она основана на том, чтобы люди, которые хотят получать э, деньги, а они при элементарных э, условиях, условия везде есть и всюду, и при минимальных вложениях своих сил и даже не средств, а э, своего участия, э, получали деньги. И вот как раз проект основан на том, что есть такой у нас девиз, если вы не готовы платить за богатое окружение, вам придется всю жизнь расплачиваться за бедное. Оно как бы немножко такое объемное, но суть вопроса в том, друзья, что с развитием технологий, с развитием интернета народ все больше и больше стал нуждаться в рабочих местах, и мы об этом с вами знаем. Так проект «Мастера жизни» предлагает бесплатную регистрацию, бесплатную совершенно, и более того, на счет каждого партнера э, зарегистрировано, в, на счет э, кладутся 10 тысяч паев. Это сейчас немножко людям непонятно, что это означает, зачем нужны эти паи. Но я всегда говорю, все проекты, которые сейчас мы знаем, это и Microsoft, и тот же YouTube и так далее, они когда-то... Когда начинали, делали свои первые шаги и предлагали людям свои акции. На сегодняшний день наши паи уже стоят денег. В дальнейшем они будут развиваться, наш проект будет развиваться, и с развитием нашего проекта эта цена пая, пая будет увеличиваться. Но от нас проект «Мастера жизни» как бы не требует, а предлагает нам, принимать активное участие, и даже если человек просто будет находиться во всех мессенджерах, в которых находится наш проект, это WhatsApp, Viber, там, в дальнейшем ВКонтакте, в других социальных сетях, в мессенджерах, и в Телеграме, конечно, и при в минимальном участии он уже может зарабатывать денег, каждый человек. Но есть еще такое понятие, друзья, как базовый основной доход. И вот об этом мы сегодня поговорим подробнее. Ну, по большому счету, безусловный основной доход, или как мы его называем, бот, это социальная концепция согласно которой каждому члену сообщества регулярно будет выплачиваться определенная сумма денег. И мы вот об этом сейчас с вами поподробнее давайте поговорим. Как я уже назвала два направления, безусловный основной и базовый основной доход. Их кардинальное отличие в том, что независимо от участия в каких-то активных направлениях, Наши партнеры э, при регистрации, как я уже говорила, уже получают паи. И при этих условиях э, можно зарабатывать уже в проекте от 0 до 100 долларов. А для тех, кто хочет зарабатывать больше, чем 100 долларов, есть такое понимание, как Базовый основной доход. То есть здесь нужно уже поактивничать, друзья. Потому что э, наш проект «Мастера жизни» – это, по сути, площадка, на которой будут размещаться разные направления. И многие уже из нас знают, какие направления. Это и э, недвижимость агентства, это и магазины покупки товаров, это и услуги. Это и посещение кафе. То есть наша, по большому счету, активная жизнь проходит она э, в разных направлениях. Кому что больше нравится, тот в том больше и будет участвовать. Но если человек зарегистрирован и пользуется нашими сервисами, то тогда совсем другая уже идет оплата. И понятно, что у нас э, наши бизнес-партнеры, вообще любой бизнес – он заинтересован в рекламной э, направлении, в рекламной деятельности. Таким образом, наши активные партнеры, которые отвечают на... участвуют в опросниках, отвечают на анкеты, которые предлагают наш, наши бизнес-партнеры, они уже считаются активными. Не просто они находятся в чатах, в мессенджерах, но еще и принимают активное участие. И сразу оговорюсь, друзья, что те люди, которые хотят выводить, как бы, ну, забрать свои проценты, там, начисления от этих направлений, от безусловного основного дохода, значит, у них непременное условие – это ответы на анкеты. Ну, вот сейчас после основной части мы поподробнее еще ответим на ваши вопросы и поподробнее еще объясним. Итак, друзья, по большому счету наш проект «Мастера жизни» – это сообщество. Сообщество людей. И что мы здесь делаем? Как я уже говорила, мы площадка «Мастера жизни» сотрудничает с бизнес-партнерами. И таким образом наши бизнес-партнеры – которые будут анонсировать в наше сообщество свои рекламы, своих направлений, своих бизнесов, они, естественно, будут нам платить за это деньги. Это я для тех, кто вот сомневается или еще недопонимает, откуда берутся деньги. И, естественно, из всех этих денежных средств проект «Проект», Создает паевой фонд. Из этого паевого фонда вот сегодня на планерке, сегодня на нашем активе Алексей Сергеевич такую новость сообщил, что уже в городе Одесса планируется ставить вендинговые аппараты. Уже есть у нас вендинговые аппараты, только осталось найти место такое более активное, проходимое, что ли, и... Просто элементарные вещи уже остались, чтобы поставить эти банюнге в аппараты. Так вот, из паевого фонда проекта берутся деньги, покупаются эти самые аппараты, ставятся э, где-то на вокзалах, там в общественных местах, где большая проходимость. И, естественно, эти аппараты приносят нам, нашему проекту, прибыль. И эта прибыль распределяется, опять же, к нам как в виде прибыли, особенно для тех людей, кто активно строит сети и активно строит бизнес в нашем проекте. Естественно, что вот сейчас на слайде вы видите, и у нас у каждого в кабинете находятся вот эти вот, Кнопочки ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук, Скайп, Ютуб, Ватсап, Вайбер, Телеграм. Вот в этих мессенджерах мы все с вами находимся. И именно за это, друзья, и мы будем получать более высокие вознаграждения. Как я уже говорила, вот из всех приходящих в наш проект денег, вот 80 денег, да, 20 идет на развитие проекта, ну и это, точнее сказать, и 100 прибыли, 20 идет на развитие проекта, 80 идет, как я уже говорила, 40 в поевой фонд, а 40 идет в оплату участникам. Поэтому стать участником проекта, безусловно, основной доход. Это при регистрации вы уже каждый становитесь участником. Но кроме этого нужно еще получить банковскую карту. Bot. Присоединиться, как я уже говорила, к нашим сообществам в разных рекламных сервисах и ежемесячно просматривать рекламу и участвовать в социальных опросах. Это уже как бы к завершению того, что я уже сказала ранее. И естественно, в связи с тем, что мы как проект работаем по системе маркетинга или, как в народе говорят, сетевого маркетинга, у нас есть маркетинг-план, от которого мы зарабатываем уже здесь более конкретно деньги, не только получаем пои от проекта, но и уже активные участники, они, естественно, на этом зарабатывают. И от всех людей, кого вы лично пригласите в наш проект, вы получаете 5%. И начиная со второго уровня до седьмого по одному проценту. Здесь, стоит, друзья, стоит сказать о том, что у нас идет оплата не от суммы закупок, а от балового начисления. Баловое начисление, оно... В дальнейшем мы будем его видеть четко, а на сегодняшний день мы каждый должны понимать, что цена вопроса, она не всегда соответствует, соответствует затраченной сумме. Есть такие направления, где мы от 100 потраченных наших рублей получаем 100 баллов, а есть такие, которые и 50 и так далее. Но ну, это уже более подробно будем с вами разбирать. И вот на этом примере э, из расчета 5 человек, ну 5 человек – это такая классическая цифра, которую каждый может осилить, то есть пригласить 5 человек. И при условии дубликации 5, 25, 125 и так далее, вы видите на этом слайде маркетинг расписан. И вот такие э, прекрасные деньги мы с вами можем зарабатывать. Я их сейчас называть не буду, вы прекрасно сами это видите. И несмотря на то, что 1% казалось бы мало, э, но с другой стороны, когда увеличивается количество наших команд, эта сумма в геометрической прогрессии просто очень хорошо разрастается. И таким образом, друзья, мы получаем деньги от проекта, зато наше активное участие, или э, большинство людей, конечно, будут здесь просто клиентами у нас, мы их уважаем, ценим, клиентов и наших потребителей, просто партнеров. И, конечно, я всем всегда говорю, нужно постараться найти активных человек. Вот эти пять человек, я всегда говорю, это не просто клиенты, это не просто разовые покупатели, это ваши бизнес-партнеры, с которыми вы напрямую работаете, помогаете им разобраться, сориентироваться в проекте. И таким образом зарабатываете деньги. Ну, в принципе, я так вкратце пробежалась, потому что у нас практически одна и та же тема, мы ее слышим уже много раз. Хотелось бы получить от вас обратную связь, и вы можете задать вопросы по самому базовому, основному базовому доходу по этой теме. И по маркетинг-плану. Друзья, какие-то вопросы есть? Давайте обсудим сразу же. Лена? Да, я здесь у нас просто новички присутствуют. Наталья, Николай и Вика. Вот хотелось бы от них услышать обратную связь. Вика, к сожалению, подключилась совсем недавно. Вот, а вот Николай и Наталья э, как бы прослушали всю информацию данную вот Татьяной. Э, включайте микрофончики по очереди, конечно. Николай, очень хочется вас услышать. Особенно если э, думаю на того Николая. Николай, включите, пожалуйста, микрофончик, дайте обратную связь. К сожалению. Друзья, ну мы приветствуем новичков, мы всегда рады. И я уверена, о, о, что новички... Привет. Да, да, да, да, да здравствуйте. Да, добрый Николай. вечер. Я еду за рулем, писать не могу, но говорю, что мне все понятно. По структуре, по заработкам, там, по сети. Ну, Николай, вы какой, Николай, скажите, пожалуйста. Это Одесса, город Одесса. Это Николай Ермолович, извините, я... я понимаю. А, нет, а я Николай Тучевский. А, извините, пожалуйста. Ну, Ермолович, это, это, это моя структура. Это ваш токен. Я, -то я понимаю, да? Да, да. Очень приятно, да, да, очень приятно. Вы моя структура, я ваш вышестоящий спонсор. Вот потом Таня Киселева идет, которая пригласила Николая Ермоловича. Вот, очень приятно. Выходите на прямую связь. Вот будем общаться, буду помогать вам строить, развиваться. Очень приятно. Хорошо. Спасибо. Удачи вам. И, при, и, при, и нам. И привет вам с солнечного города Одессы. Спасибо. Спасибо огромное. Да, очень приятно. Вам повезло. У вас очень грамотный, профессиональный наставник Елена Кратасюк. Поздравляю вас. Так, у нас еще один новичок подключился. Павел. Павел информацию не получил и, по-моему, даже не слышит сейчас, потому что не нажал кнопочку «Вызов через интернет». Так, господа, у кого еще вопросы под данной теме? Друзья, я надеюсь, что вы различия поняли, да? Есть просто безусловный основной доход, а есть базовый основной доход. С недавних пор у нас появились вот такие, такие существенные отличия. Если человек просто является нашим партнером, не проявляет активности, он получает деньги от 0 до 100 долларов. Человек активный, в кратном размере увеличивается его доход. А активность его состоит в том, что он отвечает на анкетирование, просматривает рекламу наших бизнес-партнеров и, конечно, строит, приглашает сеть, строит себе, строит свои команды, приглашает людей поучаствовать в нашем замечательном проекте. Надеюсь, это понятно. В принципе, здесь ничего сложного нет. Друзья, но если возникли вопросы, вы можете их задавать. Я думаю и считаю, что большую часть времени нужно оставить как раз на обсуждение вопросов. Потому как это, пока вы особенно новички, разберетесь во всем, вопросы помогают, опережают время. Да, да, пожалуйста. Добрый вечер. Я вот анкетирование там отмечаю, все, а вот не понимаю, где смотреть программу, рекламу, рекламу, рекламу нашу. А, Лена? Да, я на связи. Николай, значит, у нас в кабинете, в рабочем кабинете, да, с левой стороны есть разделы, выделенные синими кнопочками, такими синим цветом, да, вот. Есть. Есть такие, да. Вот там начинается БОД это, коротко о нас, потом банковская карта БОД. И ниже начинаются соцсети. Первая из них – мы в Телеграм. Вот когда вы переходите по этой ссылочке, вам открывается чат-бот. Именно в этом чате на данный момент проходят опросы. И когда ежемесячные опросы вы пройдете, значит, по программе «Базовый основной доход» у вас будут начислены средства, которые вы можете уже выводить вывод у нас происходит, да. Вот после 15 числа вы можете подать заявку на вывод, и средства вам придут после 15 числа следующего месяца. Такой регламент связан с тем, что рекламодатели, которые предлагают нам опросы, да, и которые оплачивают нам данный процесс, они смотрят на то, сколько нас в этом чате, кто из нас прошел опрос. И только после этого происходит оплата. Оплата после 15 числа, вот например, этого месяца. И уже мы как проект, да, деньги поступают после этого к нам. Вот, после этого мы можем выплатить уже своим участникам. То есть после 15 числа следующего месяца. Вот. Я видела здесь в чате вопрос от Татьяны Мищенко да, о баловом наполнении. Значит, надеюсь, я ответила на ваш вопрос, Николай, да? Да, да, да, спасибо, я понял. Я там уже делал это, заходил просто, думаю, может. кто. Хорошо, теперь по вопросу балового наполнения. Значит, баловое наполнение касается не конкретно безусловного основного и базового основного дохода. Баловое наполнение у нас идет по программе безусловный базовый доход, то есть это наши покупки. Как я говорила раньше, значит, например, продукты питания мы не можем сравнить с топливом. То есть э, по топливной программе, э, например, человек тратит э, в неделю, в среднем, да, например, э, тысячи гривен, тысяч гривен, 10 тысяч гривен, если это э, люди, которые ну, профессионально водят машины, да, я имею в виду там, перевозчики э, там, или таксисты. Вот, э, и мы не можем сопоставить это, например, с с продуктами питания поэтому по топливной программе идет баловое наполнение что это означает например выставляется коэффициент и этот коэффициент зависит от той маржи которую нам дают например заправки если у них скидка там например 25 процентов да то 25 процентов идут например нам в проект Опять же, эти 25% средств распределяются. Они идут в поевой фонд и нам на выплаты безусловного базового фонда. 28 доллар, э, гривен за 1 доллар, так? там приблизительно, ну, это, например, 1112 гривен, это будет 40 долларов, к примеру, так, да, вот, э, и вот именно эта цифра в долларовом эквиваленте, вот, потом умножается на коэффициент, э, который определяется по э, каждой заправке отдельно, это может быть 0,7, это может быть 0,8, это может быть 0,6. Цифры будут разные, и они будут прописаны у нас в разделе «Топливная программа» и будут выкладываться в общих чатах. А продукты питания всегда были, есть и будут. Это один к одному. Например, если вы проплатили 280 гривен, вот наборы продуктовые, которые у нас есть, да разделили на 28, это покупка 10 долларов. Точно так же 10 долларов, 10 баллов отображаются у вас в кабинете в разделе «Безусловный базовый доход». Этот момент понятен? Надеюсь, да. Так, ответ получен от Татьяны. Татьяне понятно. Надеюсь, всем остальным участникам тоже. Друзья, какие у нас еще вопросы есть? Давайте обсуждать. Лена, ну, я думаю, что стоит сказать еще и... О карте социальной активности? Конечно, да. Я просто ответ на вопрос по безусловному основному и базовому основному доходу. Вот. А теперь мы продолжим о карте социальной активности. Это очень важное направление, и они э, очень связаны между собой, потому что э, как бы это происходит все в соцсетях, в интернете. Ну что, друзья, раз вопросов нет, идем к следующей теме. Следующая тема у нас – карта социальной активности. Я без слайдов о ней я расскажу. Это тоже материал, он объемный, но вкратце. Значит, мы, как вы поняли, уже работаем основные деньги от наших бизнес-партнеров получаем. Да? Ну и не только. В дальнейшем вы поймете, что не только от бизнес-партнеров. У нас есть другие источники доходности. А вот карта социальной активности, она также заинтересовала многих людей, потому как это просто интересно и очень выгодно. Мы с вами являемся участниками разных социальных сетей. В Одноклассниках, ВКонтакте, Фейсбуке. Я уверена, что у каждого есть свои странички в Инстаграм, в Телеграм и так далее. И а, наши бизнес-партнеры, а, они будут предлагать нам размещать на наших страницах, на наших личных страницах. Ну, давайте вот на моем примере. У меня, например, ВКонтакте 8000 Контактов. То есть в социальной сети в Одноклассниках 5000 контактов, на Фейсбуке там 3000 контактов. В общей сложности это получается больше 10 тысяч контактов. И что мне предлагает проект, как заработать на рекламных акциях деньги. Я беру готовый баннер, которые будут предлагать, готовый баннер, и размещаю на своей странице, или пост, как мы еще называем, пост, и делаю репост на своей странице. И, соответственно, все люди, которые у меня в друзьях находятся, они будут видеть эту рекламу. И совершенно не важно, будут они покупать или будут отвечать, реагировать как-то на, на эти баннеры, на эти посты. В любом случае, проект будет платить мне деньги. На такой простой и в то же время очень выгодной деятельности можно зарабатывать, никого не приглашая. То есть есть много таких людей, которые не хотят, или не любят по разным причинам никого приглашать в какие-то проекты, да? они ищут такие возможности, где можно самому зарабатывать деньги. И вот как раз карта социальной активности, она позволит таким людям зарабатывать деньги. И, конечно, если на эту тему еще и приглашать людей, то это зарабатывать можно очень хорошие деньги. Ну, вот если один человек будет участвовать, э, э, во-первых, абонентская плата будет ежемесячная – 10 долларов. И если у вас люди первой линии участвуют все, за каждого э, лично вами приглашенного, вы получите сразу 50%. Вот он оплатил абонентскую плату – 10 долларов, 50%, соответственно, это 5 долларов – моментально вам начислится за каждого. И абонентскую плату я сказала. И можно зарабатывать э, от 100 до 1000 долларов. Друзья, это совсем другие цифры. Почему до 1000? Вот даже если я буду э, размещать репосты в тех социальных сетях, которые у меня более-менее набраны, раскручены, то я уже могу зарабатывать около 1000 долларов. Да, потому что ну, в среднем это цифры условные, не обязательно это точно, может быть плюс-минус, но за каждый свой контакт, вот, например, 8 тысяч у меня вконтакте да, я делаю репосты, 800 долларов я зарабатываю в месяц. Понятно это, да? И таким образом, вот это направление привлечет очень, я уверена, большие группы людей, потому что многие, я наблюдаю за всем, что происходит в интернете, многие участвуют в инвестициях разного направления, и только потому, что не умеют или не хотят никого приглашать, а хотят сами зарабатывать. И вот такое, такая возможность в нашем проекте будет, когда именно, ну, точно не могу сказать, в ближайшее время. И это направление мне очень нравится, я с удовольствием жду, когда у нас начнется это активно развиваться. Друзья, по вопросу социальной активности карты понятно все? Если непонятно, берите микрофон и задавайте вопрос. В принципе, я сказала, потому что здесь... Все коротко и ясно. То есть мы делаем репосты. Вот знаете, такая есть таргетинговая реклама, когда мы ищем себе клиентов, предлагаем свои услуги. И прежде чем найти его, еще и надо постараться. И потом самому нужно сделать баннер. Хлопотно очень. Нужно быть и технически подкованным, и знать, где взять эти предложения. А у нас с вами в «Мастерах жизни» все просто. Мы будем брать готовый баннер и просто репостить на своих страницах. Все очень просто и понятно, и на этом зарабатывать. Так, сейчас я посмотрю, кто тут задает какие вопросы в чате. Так, нет вопросов, друзья. Лена, что-нибудь добавите? Еще раз добрый вечер. Скажите, этот а чат социальной программы у нас уже работает? Пока нет. Ага, в разработке, да, я так... да. Все, Я, я тоже. Жду с нетерпением. Это привлечет очень большие массы людей, потому что здесь, сами понимаете, можно зарабатывать хорошие денежки, нас будут обучать, у нас будут на эту тему школы проходить, как делать, и все в таком направлении. Еще один вопрос. Абонентская плата. Какая, какой абонентской платы мы будем получать доход? 10 долларов – это абонентская плата. А доход – это зависит от количества… Это мы платим? Мы... Да, это мы, участники, оплачиваем абонентскую плату 10 долларов. И... За участие в социальной... социальной… Да, за участие в этом направлении, да. Поэтому пока, пока еще это направление не работает, у вас есть возможность увеличивать свои контакты в Одноклассниках, в Фейсбуке, в других мессенджерах, потому что вы уже поняли, что нам будут платить деньги за, за количество друзей в наших социальных сетях. Ваш доход зависит от того, сколько у вас людей находится в ваших друзьях, так скажем. Понятно это, да? Понятно. Хорошо. Так. Ну что, друзья, у нас сегодня две темы. Это, безусловный основной, базовый основной доход и карта социальной активности. Я надеюсь, что сегодня вебинар был вам полезен. Если у вас нет вопросов, тогда до новых встреч. Приходите на наши вебинары, готовьте вопросы, приглашайте своих друзей, и будем с вами зарабатывать. Всего доброго. С вами была Татьяна Кузьмичева.